Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в виде обзоре автомобильный набор инструментов Дизель 216 предметов. Код товара DZ216. Это полупрофессиональный класс инструмента. Более всего он подойдет для домашнего применения, то есть для ремонта и обслуживания автомобиля дома в гараже. Материал затовления инструмента хромвонадевая сталь указывает производитель. Набор состоит 216 предметов. Выпускается на заводе в Китае. Вот эта упаковка от набора. То есть сверху одевается на пластиковый кейс. Информация, которую указывает производитель, это CRV Chrome Vanadeвая сталь. Трещотки на 72 зуба. Это мелкий шаг. Три рабочих квадрата, 1 вторая дюйма, 3 восьмых дюйма и 1 четвертая дюйма. И указывается, где набор производится с обратной стороны. Это что по важной информации. Теперь перейдем к обзору самого инструмента в кейсе. Начнем из трещоток. Три трещотки по три рабочих квадрата. 1 четвертая дюйма маленькая. Три восьмых дюйма средняя. И 1 вторая дюйма. Это большая трещотка в данном наборе. Эти трещотки идут немного с изгибом, неровные. Рукоятка, красный цвет это прорезаренный пластик и черный обычный пластик идет. 72 зуба мелкий шаг. Трещотки разборные, три винта, можно выкрутить это, обслужить внутренний механизм. Есть быстрый сброс, фиксация головки. Сам деле нажали кнопку. Нажали, быстро скинули. Ревес. Это переключение правого влево По надписям на трещотках дизель. CRV хромовая Длина трещотки под 1,2 дюйма 255 мм, средняя 200 мм, 1,4 дюйма маленькая 165 мм. То есть все идут с изгибом небольшим. Очень, кстати, похож этот инструмент по внешнему виду на наборы Ято. Две отверточные рукоятки. 150 миллиметров, рукоятка полностью пластиковая, есть присоединительный квадрат. Сюда вы можете подсоединить или трещотку или вороток, далее удлинять удлинителем. таким образом. Сюда вы можете поставить или головки под 1 четвертую, то есть где-нибудь подлезть в трудноступные места, или избитые, которые я дальше покажу, с адаптером, и получаете отвертку. Вариантов множество, в зависимости от работ, которые вы будете производить. И еще одна есть отвертка, это более полноценная отвертка. Рукоятка также комбинированная, резинопластик. Резина это черный цвет, очень удобно лежит в руке. Отверточная рукоятка с магнитом. Есть у нас биты в битодержателях в наборе. Вот они. Далее я буду показывать биты. Выбираете бит, вставляете и получаете уже полноценную отвертку. Битодержатель с магнитом. Длина данной отвертки составляет 210 мм. Т-образные воротки. Два воротка под 1,4 дюйма. Маленький вороток, 110 мм длина. Для того, чтобы срывать, дотягивать и большой вороток под одну вторую дюйма под три восьмых в наборе нет если вы снимете адаптер с этого воротка получаете удлинитель 250 мм адаптер может служить для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую то есть берете трещотку 3 восьмых вставляете в адаптер и получаете то есть адаптер на одну вторую то есть головки можно использовать в трещотке под 3,8. Головки 1,2 дюйма. Также под одну вторую есть под 1,2 дюйма есть еще один удлинитель 125 мм. То есть два удлинителя. 250-125. Это под большую трещотку. Под 3,8 дюйма у нас идет один удлинитель 150 миллиметров, под одну четвертую два удлинителя 50 и 100 миллиметров. Это что касается удлинителей. Свечные головки в наборе 21 миллиметр, 21 миллиметр и 16 миллиметров. 16 миллиметров у нас под квадрат 1 вторая дюйма, свечная головка. И две одинаковые головки 21 мм, только одна под квадрат 3,8 8 другая под квадрат 1,2 дюйма. То есть под большую и под среднюю трещотку. Внутри головки имеют резиновые вставки, для того, чтобы свеча не упадала. Три кардана. Карданы скреплены металлическими вставками под три трещотки для трудонаступных мест. И теперь биты. В наборе три вида бит. Начнем мы биты, которые идут с адаптером. Здесь представительный квадрат 1,4 дюйма. Под маленькую трещотку или под вороток. Вот они. Общее количество их в наборе 30 штук. Вот они. Размер, не размер, а профиль бит торкс. Есть шлицевые, крестовые и шестигранные. Вот они. Все биты по размерам подписаны, то есть на кейсе есть указатели. Далее биты, которые используются отдельно с переходниками, то есть с адаптерами. Два адаптера под 3,8 дюйма и под 1,2 дюйма. Эти два адаптера можете использовать вот с этими битами в наборе. Вставляете сюда нужную биту и подсоединяете трещотку или вороток. Также шестигранные торксы, торксы с отверстием и биты райп. Это биты, которые идут с адаптером. И биты в битодержателе. Вот они. Их вы можете использовать через адаптер 1,4 дюйма. Вот он. С трещоткой или воротком. Или просто через вот такую отвертку с битодержателем магнитным. Я уже показывал. И получаете полноценную отвертку. Здесь больше профилей, здесь шлицевые. Крестовые, тут очень много их, даже некоторые, я не знаю, как, как называются. Вот много профилей бит, покажу вам поближе. Вот разные профили. И головки. В наборе шестигранный профиль головок. Головки торкс, шестигранные обычные, короткие и длинные. Начнем с 1,4 дюйма. Общее количество головок 13 штук. Самая маленькая у нас 4 мм шестигранная. Самая большая на 14. Под 1,4. Под 3,8 дюйма у нас 10 головок. Самая маленькая 10 мм. И самая большая на 19. Это по трещотку трещотке. И под 1,2 дюйма, под большую трещотку 14 мм. Головок. Самая маленькая 13 мм, самая большая у нас 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 200 грамм. Обозначение здесь на металле ЦРВ, это указатель хромонадива сталь и надпись 32 мм. Покрытие матовое, полностью всего инструмента в наборе. И головки Торкс. Общее количество 14 головок, Е4 самая маленькая, самая большая Е24. Головки длинные. 18 головок. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая 22. Шестигранная. Это длинная. Длинные по 3 рабочих квадрата. Это 1 четвертая, 3 восьмых дюйма головки. И верхний ряд. Это у нас 1 вторая дюйма. И набор комбинированных ключей. 12 ключей комбинированных. Размеры ключей 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 это самый большой ключ. Дизель указывается... Ну, сам логотип товара дизель на ключах 19, ванадевая сталь указывается с обратной стороны. Гарантия на инструмент дизель составляет 1 год с момента покупки в нашем магазине. так Еще забыл набор Г-образных ключей. Набор есть, 7 Г-образных ключей, 6 граммных. И еще вот две биты у нас. Две биты с адаптером под квадрат 1,2 дюйма. Это Т-70 бита и Т-50. С комплектацией все. Теперь перейдем кейсу. Кейс состоит у нас из двух частей. Зависы пластиковые, но внутри имеются металлические штыри. Запирание, металлические замки. На замках логотип дизель, замки съемные, то есть их можно заменить. Ну, металлические замки, чтобы поломать, это нужно взять целенаправленно и ломать. И посмотрим, как держится инструмент верхней крышке самого кейса. То есть хорошо зафиксировали все и пробуем закрыть, чтобы ничего не упало. Все держится на своих местах. Теперь габариты кейса. Ширина 49 сантиметров. Длина кейса 37 сантиметров. Высота кейса 10 сантиметров. тип дизеля на верхней крышке идет. Пластик средний. То есть по жесткости. жесткой. Жесткий кейс. А здесь он такой между средней, между мягкими кейсами и жесткими. Вес набора составляет 10 килограмм. Напоминаем за подписку на канал, за оставленные комментарии при заказе. Вы указываете, что вы оставили заказ, заказ и комментарии у нас на YouTube-канале. Из этого получаете дополнительную скидку при заказе. Спасибо за просмотр и видеообзор. До свидания.